Всем здравствуйте! С вами компания Праздник, меня зовут Алла. И я хочу познакомить вас сегодня с кафе Ирада. Для тех, кто еще здесь не был, не знаком, для тех, кто планирует торжество, но еще не определился, пожалуйста, посмотрите. Уютное, светлое, просторное помещение с хорошим ремонтом, с красивыми шторами, с чехлами на стульях. Все это кафе Ирада. Наше оформление сегодня небольшое, бюджетное, но есть элементы нарядные, например, вот эта юбка, хоть сегодня юбилей. Обратите внимание, какие сегодня замечательные цифры. Юбиляру сегодня 90. Просто чудо. Ну и цвет оформления обусловлен тем, что юбиляр у нас мусульманин. Ну, как обычно, наши любимые лиустрочки на столах. На потолке, на потолке шарики. Ну, вот, в общем-то, и все. Что хочу сказать. Хотите вкусно и недорого поесть? Или провести торжество в уютной обстановке? Пожалуйста, закажите кафе «Рада». Вам будут здесь рады. А я на этом заканчиваю. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Не забывайте про колокольчик справа. До новых встреч!